Всем привет, дорогие друзья и подписчики канала. С вами Мастер 4 life Сегодня хочу рассказать, как э, сделать свой сервер сам и поставить ну, на о, хостинг. Заходим в интернет и заходим на blesthost.ru, Регистрируемся. То есть нажимаем, еще не зарегистрировано. Вводим свои данные. Э, правильно. Если выскакивает реклама, то это так и надо. Вот, Арчо. Так. Такую Уж В пишем любой рандомный. Ну... Но... Пароль. Да, неважно, Любой. Теперь. Угу. Так, я специально зашифровал. Так, 3 b 8А, 2 Ну вот, тут вводим капчу. это капч такая. И ваш пароль и Нажимаем зарегистрироваться. Так. А, латинских. Ну, пароль, я не знаю, какой ставить. Давайте. Так, поставлю реальную почту. Ну и пароль, станд... так, пароль стандартный. 112233. 112233. И нажимаем зарегистрироваться. Так. Все, у вас неправильно введено, меняем капчу. B7. А06Ф. нажимаем зарегистрироваться. Успешно зарегистрировались. Вводим э, ваш email, на который при регистрации был и пароль. Так это бывает, реклама. И все. Теперь нажимаем быстро заказать сервер. Но не высветилась реклама. Вот, читаем. Читаем вот эту красненькую. И запоминаем. Блин, реклама мне уже надоела. Тут можно поставить самп 037, 03Z, 03X и криминала криминальная Россия мультиплеер 03E. У меня самп 037, я ставлю 037. Локация будет такая. 12 нажимает скул всего тут 200 да, нет 50 даже количество слухов и введите промокод да неважно какой промокод ли вот так у нас скачал сделал все сервер вот и можно изменить пароль, только у меня что-то ну, не работает, как изменить пароль, вот, даже не высвечивается, не высвечивается. так, заходим в ftp, копируем, э, вот этот хост, логин и пароль, так, я закрою рекламу, заходим в файл ZillaClient. клиент, вставляем хост так имя пользователя и вот пароль так все у нас э, есть такие пять папочек мы их удаляем. Ну, конечно, желательно серверы КФГ тоже удалить. Так, ждем пока удалится. Но пока удаляется, мы будем настраивать сервер. Так, э, слото 50, ну как раз нормально. Так, заходим на ваш сам сервер. Фонтекс РП это другое. Так, вот сервер. И.. Так, вот сюда. 479.0. Play. Тут пишем обязательно после гейммода должна быть бинды и ваш IP, фильтр, скрипции и вот это боты. Не, мне не надо. И обязательно плагину, чтобы работал сервер, указываем со. И мапнейми, лайнджош, россия рашин. Тут пароль, кон пароль а тут пароль от сервера. Ну, не обязательно его вводить. можно оставить там Это у меня. Так. Этот мод писал я от нуля. Да, я вам говорю от нуля. Так что, это мой мод. Так, все. Сохраняем. Так, список каталогов извлечен. Так, выделяем папочки. Главное, чтобы скрипт файла не было людей ну, ники людей. И сервер должен быть выключен. Вот это все мы копируем в зилу. Все. Я сейчас поставлю на стопку, и когда уже скачается, я продолжу. Ну, все, у нас вроде бы скачалось. Так, теперь заходим сам. Ссылка на мой сервер будет под описанием. А вот эти, я не знаю, что это делать Что это кто не делает. Вот мой сервер работает. А вот этот, который мы создаем, копируем IP. Я пока что его включать не буду, чтобы вы удивились. Вот. Видим. Red, rent, Резюменых инфо. Так, тут. Теперь нажимаем включить. Все, обновляется страничка. И вот. Выключить. Так, рекламу я не трогаю. Обновляем. Ой, роли play Ну вот, сервер это работает. И вот такой у меня урок по созданию сам сервера плюс как поставить на хост вот ссылка на хост будет под описанием и на этот мод я вам ссылку не дам потому что я его писал от нуля кстати ссылка на мой сервер будет с IP и группа вконтакте будет на мой сервер под описанием и конечно ну Блэстхост тоже будет. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Мастер 4 лайф. Всем всем удачи, всем пока. До новых встреч. Пока.